Всем привет, дорогие друзья! Секрет мотивации в том, что ее нет. Есть то, что надо, и то, что хочу, а также понимание того, что ради этого надо. Придется переступить через все свои хотелки. Поэтому быстрее всех бежит тот, кому нужно в туалет, и тот, кто убегает от собаки. Они не хотят, им надо. Один пытается избежать стыда, другой избежать боли. Быстрее всех бежит тот, кто хочет жить. Жить полной жизнью, невзирая на возраст, чувствовать комфорт, не сталкиваться со стыдом, обидами и болью, быть любимым, счастливым и довольным собой. Мы одинаково способны убегать от чего-то страшного и бежать навстречу светлому и желанному. Нужно только поставить «надо, выше хочу». Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!